Привет всем подписчикам, привет гостям канала. Хочу напомнить, что зовут меня Максим Винокуров, а это канал по покеру. И покерный Макс сегодня решил выпустить очередное видео по поводу службы поддержки. Друзья, как вы помните, что я ранее выпускал два видео. У меня был как-то не очень хороший настрой, и в то время приходили не очень хорошие письма от PokerStars. Первое видео называется «Откровенный отзыв. Часть первая. Остро, актуально, о службе поддержки PokerStars». Данное видео вы можете открыть сразу по подсказке над этим видео в правом верхнем углу. Там я очень критично и откровенно к ним отнесся. Не выдержал я таких ответов и выпулил им все, что я думаю. А второе видео было «Откровенный отзыв. Часть вторая». Ответ служу поддержки PokerStars. Вы также можете сразу открыть данное видео по подсказке в правом верхнем углу. И там же тоже я решил им высказать все, что думаю по поводу их ответов на письма, которые я им высылал. Данные два видео набирают обороты по просмотрам. Видно, это интересно не только мне. Спасибо, что поддерживаете и заходите в гости. Данный видеоматериал будет интересен тем, кто тоже столкнулся со службой поддержкой, и их вопрос не был решен. Эти видео вы сможете найти также в описании под этим видеороликом, а также на моем канале в плейлисте, который называется «Служба поддержки Poker Stars. Кстати, одно из видео я им выслал туда, в штаб-квартиру и что вы думаете что дальше друзья а дальше просто сказка на днях я им писал очередное письмо вообще я стараюсь очень тесно с ними держать контакт и пожалуйста результат друзья как я говорил в одном из видео что горжусь поддержкой PokerStars. Stars. так вот насколько корректно и честно работает службу поддержки очень вежливы и добрые эти ребята хочу сказать и признаться что беру слова свои обратно так как я человек очень добрый и порядочный. Хочу извиниться еще раз за те видео, которые я опубликовал на своем канале и прислал вам. Хотел бы напомнить тем, у кого не получается зарегистрироваться на PokerStars, или вы не прошли проверку, или что-то там у вас еще не получается. Хочу сказать, что Room PokerStars имеет очень большое влияние. Там работают очень сильные ребята в плане контроля за игроками и всем миром в целом. Думаю, что вы понимаете, что большая любимая доля денег по сравнению с другими игровыми системами, находится именно там. И шутить и обманывать рум я вам не советую, так как если вы попадетесь на этом, то вам на всю жизнь будет запрет на игры в этом честном руме. Хочу напомнить, что мне приходили десятки писем от Stars, в которых было указано, что против меня играла в сговоре группа лиц, и которые на данный момент уже не будут играть, так как их аккаунты навсегда заблокированы. Мы просим прощения за то, что вам причинили неудобство, В будущем этого не повторится. Друзья, как они это делают, я не знаю. Помню, что письма были от Интерпола. Я думаю, что на этом достаточно, чтобы понять, что такое Room Poker Stars. И пожалуйста, друзья, давайте посмотрим, какие ответы мне пришли на разных языках. От величайшей службы поддержки игроков всего мира. Хочу вас поблагодарить за то, что вы оставались со мной до конца. Поэтому добрый маг пожелает вам, чтобы в вашей жизни был всегда успех. Здоровья вам и вашим близким. Имейте все, что вы хотите в этой прекрасной жизни. Пусть ваша безопасность будет непоклебима, а ваше будущее пусть будет примером для всех. С вами был Максим Винокуров, а это канал по покеру.